с вами полинет и да я вот как-то как заплутала немножечко давно не снимала влоги вот начала решила начать первое видео с влога эм, да я тут хочу скоро выпустить другое видео которое я снимала в марсе так и не выпустила но я его обязательно выпущу вы его увидите а сейчас уже ближе к вечеру, уже даже вечер, наверное, <laughs> не утро даже. И мы едем на дачу, потому что у нас отключили горячую воду. А мы-то на 9 дней, вы прикиньте, без горячей воды держать 9 дней. Но это легче, чем без холодной. Без холодной мы жили 3 дня. Классно, обожаю наш город, особенно наш район. Сначала холодно включили, потом горячую. Подряд причем. Классно. Сижу сейчас, еще наушники, и я их все-таки не могу найти. А, блин, я дебил. Я вспомнила, куда я их делала. Я специально положила их в, в другое отделение, чтобы не потерять. Я гений. Не правда ли? Ладно, сейчас мы едем, короче, на дачу. Когда приедем, я с вами свяжусь. Обязательно. Наверное, если не забуду. Я и, значит так, на даче, а инстинкт мой подсказывает, если я приезжаю на дачу, мне надо срочно пожрать, и не важно, что ты ел до этого, там, плотненько поел, у меня всегда так, хотя нет, я, вот в этот раз я ничего не ела, я жрать хочу, я печеньки дохапалась просто, ням-ням и все. Тут разбирая, что я взяла с собой. У меня а, максимально мало всего. Я даже их взяла. Зачем? Не знаю. Просто. Просто так. Я вообще максимально-максимально мало беру вещей. У меня просто живет инстинкт пацана. Не знаю. Потому что есть стереотип, что пацаны очень мало всегда берут с собой вещей. Куда-либо. Возможно, это так. Возможно, это нет. А девочки, наоборот, много берут. Доброе утро, мир! Еще раз. Какой потрясный день, какой потрясный мир. Я поспала меньше шести часов. -ху -ху. Потрясно прям. Погодка просто найс. Nice. Классная. Не облачко, солнце светит. И ты в Эх, ну что, грядочка, ща буду тебя полоть. А-та-та. Будет тебе. Моя любименькая клубничка Жаю тебя от этих пут Сербет Ты да? Какой милашечка ты Вытащили тебя на природу, да? Дома любишь быть Вот не любит он вылазить сюда Потому что жарко Сейчас, кстати, нормально В теньке Сербет, запрыгивай Сюда, сюда идти Сюда Прыгай сюда Запрыгивай, давай. Оп, оп, оп. Ой, ударился, это мой маленький. Не больно тебе, ой. Лапкой ударился об железечку. Заставили меня прыгать, о, меня не взяли на ручки и не положили, да? Прости меня, маленький, Сашанчик. Прикольно так лежать и смотреть, как самолетики оттуда летят. Это уже за день второй самолет оттуда летит. Я не знаю, что там находится, по-моему, там юг нет, Хазакарч, и, не, кстати, не в аэропорт летит, по-моему, куда-то он летит, туда же, куда и предыдущий, Эх, пока, самолетик, точнее, привет, а потом пока! Короче, сейчас была такая ситуация очень страшная, очень прям очень страшная. Мы с сестрой сидим, смотрим на собаку, а собака начинает лаять на э, пчелу, наверное, или осу, не знаем мы пока что. И мы такие, ну что ты лаешь, лаешь, и он лает, и пугается, и убегает в дом. Мы такие, странно как-то, собака пугается пчелы, Саша подходит э, и смотрит, это большая пчела. И она тоже пугается, забегает в дом и закрывает дверь. А я на улице, вот тут. Я такая, блин. И она берет, эта пчела подлетает ко мне. И Я понимаю, то, что эта пчела вот просто две фаланги пальца просто. Ну, любого там мизинчика. Реально, две фаланги огромные просто. И мы... Я просто офигеваю от жизни. Она вот прям очень близко ко мне. То есть, наверное, в метре от меня даже меньше, в полметра от меня. И потом она резко улетает э, к дому. Я такая, блин, я очень офигела, потому что никогда не видела таких огромных просто пчел.